Когда встречаетесь, когда начинаете создавать семью, посмотрите первое – на отношения с родителями. Что это за отношения, на что надо обратить внимание? Как они общаются, как часто общаются с родителями? Если живет отдельно. Если живет вместе, допустим, она, нужно спросить какие отношения с матерью, какие отношения с отцом? Ну, не так, не как профессионал-психолог, а так мягенько, чтобы не напрячь. Но себе на ус надо мотать. Вот. А если он живет с родителями, а он уже взрослый, он уже не мучится, он уже работает, вот здесь уже сразу надо насторожиться. Вот здесь уже надо подумать семь раз, а может даже больше, чтобы принять решение о замужестве. Потому что настоящий мужчина никогда не будет жить с родителями. Это мое твердое убеждение. Ну и то, это экстремальные какие-то ситуации, и если вы общаетесь с мужчиной, который уже самостоятельно работает, живет самостоятельно, а с кем он живет? Если с родителями, задайте вопрос, а почему, почему ты живешь с родителями? Да так удобнее, там, не надо снимать жилье, там, или там, Своего жилья нет, и, ну, кто-то более откровенно мама-то там и готовит, все убирает, что нет. То есть сразу, сразу нужно понимать, что это тяжелый случай. Если вы готовы в этой лодке не просто плыть и наслаждаться, а готовы грести, из за этого мужчины все делать, то тогда, пожалуйста, можете плыть. То есть, понимаете, простой, простой взгляд. Можно еще уточнить, а как ты относишься к отцу? Ой, да он там, ну или пьет, или там что, или он ушел. А как, ну, ушел, а как ты к нему относишься? Да я его не, не знаю, там, или мало встречался, и вообще он для меня, как говорится, не существует. Стоп. Вопрос построения отношений с отцом. Особенно женщине нужно обязательно выполнить, решить этот вопрос. И иначе не избежать проблем. И дальше уже не тратить время. И не погружаться. Погружаться уже так, что в любви утонула И уже не, не может оторваться. И только, кроме как, оторваться может, сможет только так выйти замуж, получить проблему, и вот тогда оторвется. Вот эти вещи с родителями, это первый вопрос, который надо понять. Второй вопрос. Начнем с женщины. Как она относится к труду? Ой, я такая трудная. Я там кто то, -то закончил, вот тем-то там, то-то у меня все классно идет, все замечательно, все супер, карьера, все. Надо насторожиться. Потому что, ну извините, с лошадкой можно пробежаться по лесу. Утречком, поросе, с ней искупаться. Но спать с лошадью будет трудно. Потому что такие женщины, которые очень увлечены деятельностью, работой, карьерой, как правило, у них энергия, отток а энергии происходит снизу вверх, в голову. Но это так образно говорю, чтобы образно и принимание. И вопросы женственности, вопросы взаимоотношения, сексуальные и прочее для нее будут, ну, не совсем ко времени, не совсем важные, а мягкость, нежность это вообще. И есть замечательные женщины, которые классно трудятся, и они женщины, но это, как правило, это, как, как правило, женщины после капитального ремонта. То есть они уже натерпелись, они уже наработались, они уже настрадались из-за своей вот такой лошадиной доли, перестроились, прошли капремонт, ну, к примеру, у Некрасова. И вот тогда, да, еще, как правило, редко какая женщина останавливается на бегу и говорит, нет, все. Я что-то не то делаю. Редко. Чаще все-таки бегут до потери сознания. Поэтому вот это мужчинам надо своим сыновьям объяснять, показывать, рассказывать, на своем примере показывать, если есть такой пример. Ну, вот я бегу всю жизнь, работаю всю жизнь, и что я имею? Мокрую подушку ночью, потому что сплю одна. Что, как посмотреть вопрос труда мужчины? Тоже очень просто. Тоже очень просто. Как он трудится? Чем ты занимаешься? Да, там вот то-то, там то-то, то-то. Когда нет у мужчины определенности в когда он и не встал на свой путь, а находится в поиске, находится в поиске. И ну, даже он может находиться в поиске, но у него уже твердая почва под ногами. В виде квартиры или в виде хорошего заработка, который позволяет снимать хорошую квартиру. Кстати, не надо бояться сильных партий, это отдельный вопрос тоже о нем скажу. Вот. Но он твердо стоит на ногах, то есть когда он может работать и умеет управлять деньгами, их умеет зарабатывать, тогда это второй вот вопрос. Сразу галочка касс. Все замечательно. Скажите, как же любовь? Подождите, любовь дальше. Третий вопрос, третий вопрос, а спросите а были у тебя дружила там, ну, там легко. Сейчас молодежь откровенна, поэтому, я думаю, это в основном не скрывают. Да, дружила там то, то. И как? Как расстались? Ой, он, да, он такой козел оказался там, да. То есть, понимаете, сразу надо задуматься, а вы козлом не хотите быть? Может, стоит посмотреть поглубже, может быть, здесь вообще тема козлиная будет на всю жизнь. Вот. Ну и, соответственно, о мужчине тоже посмотреть. Как он отзывается о тех женщинах, которые были у него до вас? Просто подруги или женщины там, с полным набором э, взаимоотношений. Неважно, важно, понять, как, какого качества остались отношения после того. Это говорит о культуре, это говорит, ну о многом говорит. И поэтому по, по этому показатель можно уже увидеть видеть многое. То есть отношение к женщине. Как он относится к вам? Какие есть ли подарки? Потому что жадность, если вы видите жадность, милые женщины, вы не питаете надежду, что вы это переделаете. Здесь вот, я бы даже сказал, поддержу ту поговорку, что горбатом могилы спрят». Жадность – это очень качество тяжелое для работы, я как психолог вам говорю. Вытравить из человека жадность, ну, очень трудно. Это укореняется, как правило, очень глубоко и все время ощущать, видеть жадность в мелочах и по группе, ну, это неприятно, и радости в жизни не будет. Да, он не может, может не быть денег, мало денег, это одно, но даже мало денег, он все равно это видно. Он не боится потратить все, не боится это всегда чувствуется. Это легко чувствуется. Вот вам четвертый практический пример. Или четвертая практика. Как определить, с кем идти дальше в путь. Видите, все просто. Все на поверхности. И вот это на поверхности оно лежит у каждого. Как бы не скрывал человек, ну за месяц точно можно все эти вопросы выяснить, А то и раньше. Этого достаточно, чтобы уже дальше идти в реально счастливые семейные отношения, а не идти по, мин по минному полю. Неизвестно, что взорвется. И когда. Это в том случае, когда вы создаете семью. Это более простой случай. Можно вовремя остановиться, даже если утонула в любви, трезво посмотреть на все и сказать, вот с этим я еще справлюсь, а вот с этим нет. С его мамой я точно не справлюсь. Потому что она постоянно контролирует, она ему звонит, он перед ней отчитывается, он с ней все время на связи. И тогда это исправить практически невозможно. Простой. Это специалисту надо. И то, если он захочет избавиться от этого, и если мама захочет, а если она еще молода и не скоро уйдет, что делать? Поэтому старт, старт, в жизни, как видите, можно облегчить и получить уже другой результат. Раньше, раньше, в старину, в давнюю старину, еще до крещения, у славян было правильно <coughs> жениться только не по первой любви, не по сильной любви. Не по любви с первого взгляда. Ни в коем случае. А нужно присмотреться. А как живет? О чем думает? А что делает? И на что способен? Или к ней то же самое. Насколько она нежна? Насколько женственна? Насколько она то-то-то-то-то и так далее. И женились без особой любви. Но при таком вот при таком согласии, ну, но при таком количестве точек соприкосновения, через полгода, год, максимум два, сильнейшая любовь. Именно так строили отношения, так строили семьи. Сейчас времена изменились, поэтому динамика очень большая. Иногда. Беременность является причиной создания семьи. Это самый непростой случай. Ну и так далее. Так вот, теперь мы подойдем к тому, а что делать в том случае, если уже есть, и многое из того, что вот я сказал, имеется, и что с этим делать? Это уже... Другая практика и другие, другие методы.